Привет! Вы на канале Яйкислов, и сегодня, как и обещал в прошлом видео про обзор всякой дети с Алиэкспресс, если не видели, можете посмотреть вот здесь по подсказке, будут головоломки. Да, дело в том, что я достаточно разносторонний человек, у меня много увлечений, я занимаюсь битмейкингом, оригами, люблю путешествовать, и одним из моих хобби также является спидкубинг, то есть сборка различных головоломок на скорость. Ну что ж, погнали! Так, сегодня на столе у меня собрались вот такие вот четыре замечательные головоломки. Сейчас я про каждую из них расскажу и покажу, как я за сколько умею собирать. Первой сегодняшней головоломкой, которую вы видели на заставке этого видео, была пираминкс, или же пирамидка. Это одна из классических головоломок, она была изобретена в 1973 году, то есть на один год раньше, чем классический кубик Рубика 3 на 3 эта головоломка состоит из четырех угловых элементов, четырех центров, прикрепленных к ним. То есть раз, два, три и четыре. Четыре центра. И также шесть ребер. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. И такая простая составляющая делает ее несложной и в сборке. Некоторые люди умудряются собрать ее за 3, а то и за 2 секунды. Мой же уровень составляет где-то от 10 до 20 секунд. Сейчас я это продемонстрирую. Вот пирамидка. И вот специальный таймер, на котором уже показан сгенерированный скрамбл. То есть вот этот вот набор букв. Эти буквы не что иное, как первые буквы из английских слов, обозначающих стороны. То есть R это right, U это up, и, соответственно, left, down, back. И... Штрих после буквы означает кручение против часовой стрелки, а если буква без штриха, то крутится по часовой. И по этим самым буквам я запутаю головоломку. По правилам путать ее надо зеленой стороной к себе, а желтые вниз. И мы делаем б штрих ю Л. Л штрих Р. Ю. Л Б. Л штрих. У маленькая. U маленькая в пираминксе ну и, соответственно, другие маленькие буквы. Это уголки. Ю маленькая, Л-штрих. Р и Б. Вот, таким образом, у меня получилось запутать эту головоломку И сейчас я буду собирать ее на время. Пока имею право 15 секунд ее немного осмотреть, чтобы примерно понять ход решения. Но в целом я уже поставил для себя какие-то ходы, и сейчас буду решать все. Отпускаю ее, нажимаю на таймер, и погнали. Так, ставлю уголки, ставлю ребра. И верхние элементы. Так, так, готово. В общем-то вот, если вы удивились, то это для меня в среднем нормальный результат. Да, на экране будет появляться мои средние результаты, я много тренируюсь, и там много различной полезной аналитики, которая помогает куберам определять их время и их возможности. Вот так вот я справился с пирамидкой, оставляю ее в сторону. Удаляю время, очищаю таймер и ставлю на следующую голонку. Это 2 на 2. То есть вот этот вот кубик. Кубик 2 на 2 является упрощенной версией классического 3 на 3. Дело в том, то что он создает только из угловых элементов. Вот у него 8 таких элементов. Эти элементы также есть в кубике 3 на 3. 8. Но здесь добавляются центральные элементы и реберные. Поэтому собрать его сложнее. Ну а пока, сейчас я без лишних слов приступлю к скрамблингу и решению 2 на 2. Скрамблить 2 на 2 тоже нужно зеленой стороной к себе и желтый вниз. Вот так вот у меня получилось скрамблить 2 на 2. И сейчас я его тоже немного осмотрю и начну решать. Так, оставлю. Зажимаю таймер и погнали. Так... Тоже 12 секунд, но это тоже для меня нормальное время. Кстати, забыл сказать, рекорд по пирамиксу у меня составляет 8 с чем-то секунд, если я не ошибаюсь. А по 2 на 2 4 секунды. Это была очень удачная сборка, так мне быстро удалось собрать. То есть в 3 раза быстрее, чем сейчас. Но это тоже неплохое время. И сейчас я тоже обновляю таймер. Выбираю режим 3 на 3. И выбираю кубик 3 на 3. Рубик 3х3 является классической головоломкой, ее изобрел в 1974 году Эрне Рубик. Здесь все очень просто, как я уже до этого описывал, 8 угловых элементов, 6 центральных и получается м, трёберных элементов. Берем зеленую сторону к себе, желтый вниз и рекорд по сборке 3 х у меня оставляет 26 секунд. А сейчас проверим, как будет в этом случае. Вот так вот у меня получилось оскрамблить эту головоломку. И сейчас я буду ее решать, да. вот такой результат 45 секунд да и как раз таки сборка кубика рубика 3 на 3 у него занимает от 40 до 50 секунд этот результат тоже в принципе нормальный э -э, мировой рекорд по кубику 3 на 3 4,7 с чем-то там секунд и профессиональный такой уровень, если ты собираешь его где-то меньше 10 секунд. Ну и также подавляющая часть спидкуберов собирает и его от 10 до 20 секунд, что в целом тоже очень быстро. Мой результат вот такой. Я пока что можно сказать на начинающем уровне, но я развился, поскольку в самом начале сборка у меня занимала где-то минута, а то и больше. Сейчас я выучил немного новых формул и сборка, в принципе проходит более быстрее здесь все зависит от ловкости рук от качества головоломки и и последняя головоломка на сегодня является также кубик 3 на 3 но необычный это его модификация он называется зеркальный дело в том то, что в классическом 3 на 3 все элементы одинаковой формы и мы ориентируемся по их цвету Здесь же цветов нет. И собирать его нужно по форме элементов. Здесь каждый элемент имеет уникальную форму. То есть, вот, если мы его уже разбираем, то начинают какие-то элементы выпирать, какие-то получаются в яме. Можно его по-разному путать, даже вот так вот необычно устрашающе выглядит. Но тем не менее собирается он практически так же. Единственное, что здесь усложняется это ориентирование. Я сейчас его также запутаю по уже новому шкрамблу. Убираем 3 на 3 и мешаем. Вот так вот у меня получилось скрамблить 3 на 3 зеркальный. Выглядит, опять же таки, устрашающе, но собирать его не так сложно. Сейчас я это продемонстрирую. Так, осмотрел. и принимаюсь за сборку. Стоп. Ох уж, да, трудная выдалась сборка и, признаюсь честно, время плохое, потому что оно примерно как у 3 на 3 я собирал где-то в районе от минуты до двух. Здесь же я сначала запутался с крестом и затем наверху есть такая формула рыбка. И потом я почему-то запоролся на рыбке, то есть вот эта вот формула которая просто вот здесь вот как бы это тело рыбки это хвост воображаемый и наша задача выровнять верхний слой делается это с помощью этой самой формулы так и здесь у нас смежные окошки или как юа-перм в общем неважно в общем, такие вот у меня результаты по всем этим головоломкам. Сейчас я их расставлю. Так, вот такие у меня результаты. Так, и так. И, и ради интереса давайте тогда сложим их общее время. То есть вот так вот. Получилось вот столько. Большое спасибо за просмотр этого видео. Я постарался. Снимал головоломки, собирал их. Надеюсь, вам понравилось. Следующего видео. Всем пока!